Седьмая часть решения задачи D7, применение теоремы о движении центра масс к решению задач движения механической системы. Давайте мы рассмотрим, что там нам еще оставалось вот здесь. Итак, мы рассматриваем теперь движение нашей системы, но предполагаем, что вот эта плоскость, Шероховатая, то есть здесь действует еще сила трения. Фактически просто прибавляется по горизонтали сила трения к нашему рисунку. Что нам нужно? Написать дифференциальное уравнение движения тела S3, то есть S3 от S1. Хорошо. И что определить условия при котором тело 3 придет в движение. Потому что оно может, конечно, да, не прийти в движение, если у нас сила трения сцепления, что будет больше, чем силы давления вот этих частей, которые заставляют его двигаться. И найти зависимость между s 3 и С1, считая, что дальнейшее движение происходит при... То есть, что движение совершается. То есть, тело сдвинулось и оно скользит. И вот эти у нас дополнительные условия. Это важно. Смотрим, что в относительном движении начальной скорости и абсолютном движении скорость скорость третьего тела равны нулю, и их положение равное нулю. Но мы это и так использовали. Но давайте попытаемся решить. Итак, мы приступаем к решению третьей части. То есть, есть трение. Это у нас то, что я назвал, что вторая задача. Теперь что у нас добавляется? Я говорю, у нас добавляется следующее, что у нас было вот эти три силы по вертикали вниз. Это у нас будет G1, 2, 3. Одна сила по вертикали вверх, сила реакции. Но теперь у нас еще прибавляется сила по Горизонтали – это сила трения. Сила трения. Напоминаем, по закону, сила трения у нас будет равняться f умножить на n, если скользит. А вот если сила трения находится. А если тело не движется, то максимальная сила это сила трения скольжения, а сила трения покоя или сцепления, как они здесь обозначили, равняется f сцепления. Это максимальное значение силы трения умножить на n. Я напоминаю, как себя ведет сила трения покоя. То есть почему тело не сразу сдвигается, если сила трения большая? Вот вы приложили силу, то есть это зависимость силы трения от силы тяги. Вот вы тянете по оси вот сюда, вот вы тянете какое-то тяжелое тело, вы тянете сюда, это сила тяги. Почему оно не сразу сдвигается? Потому что вы, какую бы вы силу ни прикладывали, до какого-то момента, до максимальной силы трения, сила трения покоя всегда равна по модулю силе тяги, но противоположно правильно То есть вы приложили силу 10 ньютонов, здесь выросла сила трения покоя 10. Ньютон. Вы приложили 20 ньютонов, здесь выросло 20 ньютонов и так далее. Но это все происходит до максимального значения силы трения покоя. Вот начиная с этого момента она небольшим рывком так уменьшается и превращается, когда уже тело поскользило. Вот это уже сила трения скольжения. Вот у нас фактически вот это значение 0,11 вот до максимального. Потом переходит на 0,1. Опускается на одну сотку. То есть, вот у нас что происходит с силой трения. И в чем суть будет нашей задачки. Ну и плюс дополнительные у нас были условия, что S1R равно S2R равно S3 равно 0. Мы это уже использовали. Ну и точно так же там выясняется, что из скорости их тоже в начальный момент вот в этом относительном движении а у третьего тела в абсолютном движении тоже равны нулю это все для момента времени t равна нулю начальной скорости ну что ж что мы делаем мы в принципе мы уже все это делали где оно тут у нас написано вот мы записываем что э, теорему о движении центра масс Проецируем на две оси. Только теперь и по оси x у нас тоже будет, тоже будет составляющая. То есть, вот теорема движения центра масс. Масса системы умножить на вторую производную от радиуса вектора. Центра системы центра масс системы равна сумме всех внешних сил. Внешнее, это сокращение, да, забыл, от exterior, я забыл, экстериор. Я забыл, по-моему, даже это от французского еще у нас наследие, то есть внешнее Fe. Что мы имеем? Значит, mxc2' равняется. До этого у нас оно было равно нулю, А теперь оно у нас будет равно силе трения. Далее, что мы имеем еще? Ну, все то же самое, я говорю, мы имеем для оси y, ту же проекцию. И она равна, мы уже писали, это n-g1, минус Минус G2, минус G3. Или... Теперь... Что, что у нас будет, значит, здесь... Мы, в принципе, эту штуку писали. Уже не раз выполняли здесь при решении. Мы заменяем, что XC2' вот на эту производную. Вот она. Получаем вот эту производную. То есть, э фактически, каждую массу умножить на ускорение соответственно центра масс, на проекцию на x Потом заменяем вот это все на соответственные используя вот эту вот эту систему, где она у нас, на вот эту систему заменяем и заменяем значит на уравнение относительного движения. То есть, если мы все это повторим, мы получим, значит, что ну давайте опять m1, чтобы не запутаться, xc1, 2 штриха, плюс m2, xc, 2 штриха, плюс m3, xc 2 штриха равняется. Теперь мы заменяем m1 у нас будет, что там было, S3 штриха. Плюс S1 в относительном движении 2 штриха умножить на косинус альфа. Плюс m2, что там было у нас S3 штриха, минус S1R 2 штриха, там у нас был умножитель RA на R A косинус. Бета. И плюс М3 С3 2 штриха. И это все у нас равняется силе тяжести. Сила тяжести, да, я забыл. Просто у нас будет, что Fn, если мы считаем, что тело уже движется. Теперь если это так и запишем Fn. Теперь нам стоит найти реакцию n. Для этого будем использовать вот это уравнение. Соответственно, что мы получим? Вот по аналогии с этим, мы получим m1, yc1, ваш триходочник, также я не буду долго рассказывать, это все то же самое происходит. И это все будет равняться значит, n минус g1, минус g2, минус g3. Теперь, если мы распишем Геометрию. Геометрия здесь тоже YC1. Вся та же самая, что у нас и была. Только теперь чему она будет равна? Ну давайте выпишем ладно, этот рисунок отдельно. Чтобы еще раз не возникло ненужных вопросов. Вот, допустим, где-то это было начальное положение. Это конечно. То есть, вот это у нас было. YC1, 0, это у нас будет YC2, 0. Это, соответственно, поднялось на S1 r, это у нас альфа, это поднялось на S2R, это у нас β. То есть поднялось вот на это и на эту величину. Соответственно, у нас Y1C, 1 то есть YC1 равен в начальный момент положения, плюс S1R умножить только теперь уже на синус альфа. Но ну, у третьего тела платформа не движется по оси. Y. Поэтому yC2 равняется yC20 плюс S2R на синус бета. Я напоминаю, что мы заменяли C2. Мы заменяли на его выражение плюс S1R. РА на РА на синус Бетта. Посмотрите, в первой части, напоминаю. Ну, и yc 3 оно неподвижно. По yc 3 по нулям. Поэтому, если мы продифференцируем вот эти части, производных э, в первых уже исчезнут постоянные, эти постоянные выйдут, здесь Альфа, здесь Бетта, и это постоянные. И останутся только вторые производные от этих частей. А здесь, соответственно, эта производная будет равна нулю. То есть, это слагаемое превратится в ноль. И останутся вот эти два слагаемых. То есть, останется вот такая запись. m1s1r вторая производная умножить на синус альфа. Там что у нас будет? Плюс. Только здесь уже будет плюс. Обратите внимание, поскольку у нас прибавляется эта высота. Плюс М2 R М2S 1 R 2 штриха так RA на RA на синус бета и это будет равняться что N минус G1 минус G2 минус G3 теперь теперь мы имеем э, Решение, в общем-то, для N. И, соответственно, для F мы можем подставить. N мы определяем, ну, точно так же, как в задачах на наклонную плоскость, чтобы определить реакцию N, мы вычисляем под перпендикуляром сумму составляющих. Эта сумма составляющих чему равна? M1, S1, R2' синус альфа плюс M2, конечно, лучше было бы вынести это все. С1Р 2 штриха РА на RA на синус бета плюс G1 плюс G2 плюс G3. То есть, плюс Mg, собственно говоря. Поскольку это у нас что? М1Ж это М2Ж, а это М3Ж. Значит, просто я могу когда принести массу М, МЖ общая Масса системы. То есть это вес всей системы. Но при этом обратите внимание. Теперь реакция опоры гасит не только весь вес системы. Но еще плюс вот это ускорение. Которое передается за счет того, что тела части системы движутся. В данном случае вверх они движутся с каким-то ускорением. Итак. Теперь если мы знаем N. Ну конечно вот здесь надо еще... Чтобы быть точным, надо вот это выписать более аккуратно. Например, S1R все-таки вынести как общий множитель за скобку. Это будет M1 синус α плюс M2RA на RA синус бета плюс MG. Вот теперь, зная это выражение, мы подставляем его куда? Мы его подставляем вот сюда, в это уравнение движения по оси Х. И получаем уравнение, в которое связывает S3, движение с E, S1. Которое определяет фактическое ускорение, с которым движется третье тело. Ну, давайте теперь сделаем это. Давайте еще раз я посмотрю, что у нас здесь получалось окончательно. Здесь у нас получалось вот такая, вот такая, вот такая сумма. Вот она. Вот она. То есть вот это выражение вот. мы сейчас перепишем. Но здесь-то уже мы можем смело вот эти слагаемые однородные свести. С S3. И вот эти слагаемые с S1 тоже свести по отдельности. То есть то, что мы делали. Тут будет M1 плюс M2 плюс M3. То есть общая масса умножить на вторую производную системы, То есть будет M умножить на S. 2 штриха плюс теперь у нас что будет здесь остается значит плюс значит m1 косинус альфа минус m2 вот это косинус бета на s1 2 штриха плюс значит э М1 косинус альфа минус М2, вот этот множитель РАРА РА, на косинус бета на С1Р2 штриха. И это все равняется F умножить на N, то есть вот на это выражение. На С1Р2 штриха здесь у нас что будет? М1 синус альфа плюс, плюс М2. Ра на Ра синус бета плюс МЖ. Вот такое уравнение связало у нас что S3 с S1R. Дифференциальное уравнение движения получили мы. Давайте мы его оформим аккуратно уже в следующей части.